you <laughs> Всем привет дорогие друзья и конечно подписчики Да, меня зовут Тайна НЛО Сегодня я вам покажу удивительные необычные кадры, которые вы наверное еще не видели Помимо того, что происходит в Российской Федерации, вы должны еще увидеть, что оттуда выходит 2021 год, август 19.00, был замечен неопознанный летающий объект, а именно его портал Конечно, ссылаться на том, что это фейк, очень странно. Видели множество людей, как НЛО вылетало из этого необычного круга. Вообще, это портал, помимо того, что люди видели, оно издавало необычный звук, который вы уже слышали. Что за НЛО, никто объяснить не может. Но тактически люди видели, как этот объект потом был на Черном море и ушел под воду. Много скрывает это море, но суть в том, что турецкие власти также, говорят, видели этот неопознанный объект под водой. Моряки и рыбаки в шоке о том, что на Черном море собирается. Но это еще не все. Помимо того, что парень нашел в поле настоящие объекты НЛО, это... Очень странно. Посмотрите этот необычный видеосюжет, а мы с вами потом продолжим. Необычный серебристый, лежал на земле. Парень увидел необычную вспышку, которая сверкала. Он решил подойти. Кстати, этот необычный НЛО лежал на земле тоже в России. Помимо того, что множество тайн, которые скрывает наша планета, объяснить невозможно. Парень увидел эту необычную вспышку где-то метра 800. Она очень мигала, но очень тусла. Он увидел и решил подойти посмотреть что на самом деле он подумал что это вертолет или типа маячок какой-то когда он увидел что этот необычный объект лежит даже не похож ни на что-то а похож как будто это спутник советских времен он ужаснулся увидел когда стал мигать все чаще он заснял этот корабль с одного места. Потому что с другого он не смог телефон, просто выключался, как будто этот объект НЛО издавал еще огромные помехи. Но посмотрите внимательно, что в нем черный контур, который похож на круг, сверкает необычным цветом. Объяснить также никто не сможет, помимо того, что этот объект ровно висел, можно сказать, над этой, можно сказать земельным участком около двух часов после этого он исчез объяснить также никто не смог он позвал множество людей но уже не было его на месте а теперь самое интересное посмотрите внимательно на этот видеосюжет армада и или угроза извне Семь дней назад на Алтайском крае было замечено необычное движение объектов НЛО. Они были похожи друг на друга. Они зависли около метров сто, а может даже и 150 пятьдесят над уровнем моря. Но суть в том, что этот объект НЛО не просто висел, но издавал необычные движения звуковых волн, которые вы даже это услышали. Что на самом деле НЛО хочет от людей? Помимо того, что множество НЛО, они тактически очень превосходят людей в научном прогрессе, да еще и военно, военном, то мы с вами просто-напросто можем только смотреть со стороны, что будет дальше. Но есть множество тайн, что НЛО, которые появляются на Земле, они предупреждают людей. Они неплохие, есть и хорошие. Помимо того, и это доказательство того, что мы с вами видим. Но как объяснить то, что объект НЛО может быть и опасным? Множество было замечено после НЛО, оставались необычные пятна, радиационные, которые могут уничтожить нашу планету. Исходя всей ситуации, это было очень странно, видеть то, что очень опасно. Но это еще не все. В другом месте на Кавказе был замечен объект НЛО. Этот объект НЛО. Еще никто не видел. Он скрывался в облаках и вы сейчас это увидите. Посмотрите внимательно и после этого оставьте комментарий. Как объяснить то, что было снято на Кавказе? Никто объяснить не может то, что это скрывалось в небе, в облаках. Помимо того, этот НЛО издавал необычные звуки. Вы все уже это слышали. Но как объяснить, что они хотят от людей? Скорее всего, наша планета разделена на множество границ с инопланетной расы. Помимо того, что мы видим разные НЛО, это значит, что это их территория. Но как объяснить то, что это их территория? Никто не может посмотреть. Но есть одно но, что на НЛО есть множество необычных явлений. Это дроны. Они вылетают сразу, когда угроза от человека превыше всего. Мы это уже видели. Но есть и то, что НЛО-дроны следят за нашим порядком. В основном они в городах и в основном они в селах. Но это еще не все. НЛО могут не только влиять на природу и на другое окружающее, но и на людей. Мы уже это видели. Испытание НЛО над людьми это очень странно. Множество людей после таких необычных контактов бывало даже мировоззрение просыпалось, они видели будущее. Но это объяснить еще очень странным путем можно. Но как объяснить то, что НЛО все-таки хочет мира? Я надеюсь, что вы это увидели и вам очень было интересно. Но подумайте сами, когда и зачем они наступят на нашу планету, если уже они не наступили, не захватили все, что мы с вами видим, дышим и говорим.